Всем привет! Мы смотрим новый мультик Геранда. Робо-монстр шагает. Поехали! Привет! Поехали! Я заметила, что у Геранда на большом пальце пластырь. То есть он порезался, когда он рисовал эту заставку. Да? Угу. вообще так инопланетно выглядит. Как э, паук. О, это те волшебные гранаты, которые прямо в рот попадают часто. Mm -hmm. Вообще хоть бухны. На было в рот стрелять. Тут непонятно, где рот вообще, нет рта. А он, в принципе, смотри, весь такой механический, потому что вот эти глаза есть, там рот, они типа У него живые, тоже а... есть глаз. Смотри, красный. Он ну, там не такой. Да, он такой вообще. Говорит, куда? Куда ты поехал, шаротанг? Суицидальная какая-то миссия. Видишь, красный это глаз, как будто у него. Братишка, тебя покушать принес! Он его раздавить. Возьми, братишка. А что он ждёт? взрыва? Не особо-то получилось его остановить, я хочу сказать. Он ещё ногой защищается. Закидывай куда-нибудь. Еще А чё он стоит? Все, уезжай, уезжай поскорее. Ну все, сейчас одна нога Он взял его просто пихнул. Одна нога Пытается с... Пытался стряхнуть. Да. То, что надо было стоять и ждать. Это как вот возле лошади стоять под задними копытами. Он вообще разозлился. Хромает. Надо еще одну ногу ему прострелить, так взорвать. Давай. Ух ты! Куда? По вторую? По вторую. Во! Уже тяжело. Да, в принципе, сдох. Мы с тобой только думали, что ноги слабое место у него. В принципе, сдох. Да. как сила у него было Да. Ла-ла-ла, мы поехали, мы ничего не видели. Как знаешь, как будто я убили Терминатора. В мире мир людей. Если вам понравилась серия, ставь лайк, приходи за на стрим в час дня коммунизация КВ-54. Пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик.